Банде Гуру Падо Дандам Бхактабин Дасаманитам Шри Банде Нитам Аанандо Саходитам Си Банча Калпатору Васикипа Синду Вивача Патитананга Павани Бха Вайшнави Бхьо Наму Муканкароти Бача Лангбангунг Шнабхтипаде деви шаттаваттвейи намо нама Нараяна номскитто норунче девингсара сватингве самтато жайюхумдире санкирдане кишно кату подиши говрииопатросшо Садану ракто гуру вакти юкто, вакти прамадакшья жаго дваруне, дейям сада падам сива पा बवन कचम छटाया विपजी मेंदष दर्शण रागसागर सार मूर् साराधि काम कद श्री कृष्ण चातना प्रणतान सीदत गदधर सीवासादी गौर Шри Кришна Чайтанна Кришна Кришна Кришна Азанулам витабужо канока, бодато шанкитаной капиторо камала, таакшо вишам баро дижабаро жуго дхармапало, банде жагат Кришна Харе Кришна Кришна Хари раму, хари раму, раму раму, хари раму, хари раму, Бааван рупен садан Ганга таранг рамания Баги Шаджишва Бадани, Лакшмири, Шаджа, Вакшаши, Джасса, Стихи, Дайсамби, Пумнишинга, Хари, Кришна, Хари, Кришна, Кришна, हरे राम हरे राम आरे राम राम हरे चंद्र जे काम कुटी सकल जानो समाल लादो ने चंद कोठीर बात सल्ले माती कोठीर तिदासु पीतु कुन पीना कोठीर ओदार जोशारे गांव बेर जे अम्मदी कोडीर मधुरी मोनी शुदक शीरो मध्य को Гавра-дева-сважжи-ат, пане-рас-pаде, darsitas-tru-жи-кати. Сандар-дж-е-кама-кати-хи, сакал-дж-ана-самал-лад-на-чандра-котир. котир ко с гаурадева Гаудья Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати сказал милости не было на протяжении всей истории человечества. Во всей истории человечества никто не раздавал подобной милости. It's day, «Поразительный дар». Это, Это милость — «Поразительный дар». Именно поэтому Шиларупа Госпоимпат написал эту шлоку. Поэтому написал эту шлоку. Не было никогда прежде подобного, подобной милости. И сегодня мы хотим поговорить об этой милости. Но прежде всего, первое, что хотел сделать читание Махапрабху, показать нам, что этот материальный мир, хоть и полон наслаждений, но если мы прибегнем к ним, мы не сможем получить его милость. Милость читания Махапрабху самое первое что хотел донести до нас махапрабу необходимость очищения зеркала сердца поскольку пока мы хотим наслаждаться мы не сможем принять тот дар, который принес нам Махапрабу. Поэтому-то он и учит нас, что прежде всего необходимо избавиться от наслажденческого настроения, от склонности и стремления к наслаждениям. Это называется Баварога материальная болезнь. Материя и трансцендентная не могут сосуществовать, не могут существовать вместе. Материальное и трансцендентное не могут находиться вместе. Поэтому и сказано, мы не можем видеть апракритавасту, трансцендентное мы увидеть не можем при помощи своих органов чувств, поскольку они материальны. Наш ум, наш интеллект. Но Шриман Махапрабху показывает нам, как совершать Кришнабаджан. Когда он пошел в Аллахабад, он пришел на слияние трех священных рек ⁇ Ганги, Ямуны и Сарасвати. На другом берегу находилась деревня под названием Арайль Грам. И Валабха великий преданный, пригласил его в свой дом, который находился в этой деревне. Рупа, Гасвами и Анупам сопровождали Махапрабху. Они переправились на другой берег и начали служить Махапрабу. Но Махапрабу знал, что Валпачаре не был абсолютно лишен гордости. То есть какая-то гордость еще была в его сердце, поскольку он родился в о знаменитой семье. Поэтому он не принял поклон от него. Он сказал, не, при... не прикасайся ко мне, я из низкой... низкого происхождения. В той деревне жил один замечательный Браман, который был очень образован. И поскольку Махапрабху пребывает в сердце каждого, являясь Антарьями, он начал задавать вопросы этому Браману. Он спросил, какая дхама самая высшая, кому мы должны поклоняться и что мы сможем обрести благодаря поклонению. Этого Брама назвали Рагупати Упадджая. И он отвечал. Матурапури. Матхура Пури. То есть Вриндавандхам. Вриндаванхам занимает высшее положение. Ашья является. Божеством Которому мы должны поклоняться. Мы знаем, что Кришна вечно пребывает во Вриндаванатхаме, совершая там свои лилы, в возрасте Кишора. Это цель Гаудия Баджана. Кришна является целью нашего Баджана Кришна в возрасте кишора Юный возраст когда мы являясь гаудио преданными. Последователи Рупа Госвами а, И Рупага с Госвами говорит Высшая раса Та раса, которая изначально в гите, в 10 главе, также говорится об этом. Мадхура раса. Все расы происходит от нее она является изначальной Итак это то чему прежде всего хотел обучить нас махапрабу на своем собственном примере, он преподносил нам уроки. На протяжении своей жизни он совершил много паломничеств, но в последние свои годы он был глубоко погружен в себя и не хотел ни с кем разговаривать. Итак, в валаба произошла встреча валаба и Махапрабу. А затем он встретил Махапрабу в Пуршоттамадхаме для того, чтобы ради как, какой-то протиштхи он показал, махап... хотел показать Махапрабху комментарий на Шримат Бхагаватам, который написал и в этом комментарии он пренебрег шила щидарга своим падом но Махапрабху никогда не терпел, когда кто-то оскорблял чистых преданных, поэтому он очень разозлился. Он, прочитав комментарий, он сказал: "Шидар Гасвамипад пишет полностью противоположное, поэтому я не могу принять твои комментарии." Ты ослушался Шидарга Свамипада, Пада, а Шидар Свамипад Пад является изначальным комментатором Бхагавата. По милости Нри он составил свои комментарии. Поэтому мы не можем пренебречь его комментариями. Если жена не слушает мужа, ее приравнивает к Гублудницам. Так Махапрабу ругал его, тем не менее, он не изменился. Он вновь написал комментарии, но уже о «А Кришнанаме и захотел прочесть, прочесть их Махапрабху. Махапрабху сказал, я, я на самом деле глуп, мне неинтересна тема твоих комментариев. Я знаю лишь Кришну и никого кроме него. То есть он знал, что тот хочет какой-то славы, и поэтому... Хотел избежать общения с Ним. Изначально он поклонялся Балгопалу, но зачем? затем он захотел обрести Мадхурурасу. Он обратился к Гададхару, пандиту, за мантрой, Теперь нек... Но, и получил ее. Но теперь некоторые утверждают, что Валабхачари якобы не получал инициацию от Гададхарпандита. Но это факт, что он получил инициацию от Гададхар для того, чтобы совершать Мадхура Расабажан. Итак, прежде всего мы хотим обсудить то, почему Махапрабху так почитал апракрита расу и пренебрегал материальной расой, ругал за материальное наслаждение. Как мы знаем, он жестоко наказал Чото Харидаса. Но при этом выражал огромное почтение Рай Рамананде. Прежде всего, нам необходимо понять, найти вопрос, найти ответ на этот вопрос гораздо лучше выпить яд и умереть чем вступить в недозволенные отношения Если вы приняли отреченный образ жизни но при этом стремитесь наслаждаться. Махапрабху а, не простит этого. Махапрабху может простить, если yes, в вашем сердце какая-то слабость. Хорошо, слабость есть. Это Махапрабху примет, но он не примет лицемерия. Поэтому гораздо лучше выпить яд и умереть, чем стремиться к материальным наслаждениям, бежать за материальными наслаждениями, когда вы уже приняли решение совершать Кришнабаджан, когда вы приняли отреченный образ жизни. лишь намек на материальные наслаждения не позволят вам совершать нанда нанда набаджан если вы действительно хотите совершать Нанда Нанда Набаджан, Нанда Нанда на Шри Кришна Баджан, но при этом у вас есть малейшее желание наслаждаться материально, вы не сможете совершать этот Баджан. Даже поклонение на Райне, на Рисинге, вишнататве, то есть любое. Кому бы то ни было, из вишно татве, вы не сможете совершать баджан, если хотите наслаждаться материально. Поскольку для того, чтобы его совершать, необходимо быть чистым. Осквернение не допускается. Что уж говорить о Кришна-баджане? Очень строго. Повторяя ведические мантры, следуя вайди маргу Кришна Бхаджан совершать невозможно. Вы знаете, что такое Вадимарк? Вы следуете каким-то правилам, предписаниям, повторяйте мантры, ведические мантры, постарайтесь, попробуйте. Невозможно. Если Пуджари заходит в алтарную комнату для того, чтобы поклоняться Божествам, Радхи и Гопинадху, или Радхи и Говинди, Если он поддерживает чистоту, если в его сердце нет никакого сквернения, если он получает милость Гуру, максимум, что он может сделать, говорит Прабхупата, провести пуджу Лакшминарайне. Но там же нет Лакшминарайне, там же Радагапинат. Как же это возможно? Но Прабхупат объясняет, да, там божества Арадхи и Кришна. Тем не менее, все, на что он способен, это поклонение Лакшмина Райне. Потому что Кришна Баджан совершать при помощи мантр, тантры и так далее невозможно. Совершать Кришна Баджан можно лишь следуя Рага-маргу. Следуя Вайди Маргу невозможно обрести Кришну. Даже в совершенстве следуя Чтобы поклоняться Кришне, необходимо выйти за границы Вайди Марга и принять прибежище в Раджавасе. Какой бы расе вы ни стремились. Я сейчас не говорю исключительно о Мадхуре Расе. Если кто-то стремится к Вацале Расе, или Расе, или Даси Расе, вы должны принять прибежище Браджавасия. Есть браджаваси, которые служат в Дасиараси. И вам необходимо принять прибежище у них. Вам необходимо, прежде всего, чтобы понять, к чему вы стремитесь, свой, к чему у вас есть вкус. Вкус невозможно привнести искусственным образом. Изначально он уже есть в нас. Джива -свару Сварупа Дживы не меняется. Мурари Гупта, Рупа Санатана, Давали наставление Анупамме, «Совершай Свержай Кришнабаджан. Это гораздо лучше, чем поклонение Рамачандре. Я говорил вчера о том, что гор горы Нарайн. Кришна занимает высшее положение. Никто не может... Нет никого выше Его. Потому что именно с Кришной можно, возможен взаимообмен пятью расами в полной степени, без всяких ограничений. В рам с Рамачандрой Каушалия выражала почтение Дашаратх Махарадж испытывал любовь. Тем не менее, это неполноценная любовь, она не достигает вершины. Она не достигает такого пика, как это возможно с Кришной. Подобной в Ацалия нет в Диле Рамачандре. Точно так же Деваке не обладает такой любовью к Кришне, как Мама Ишода. Она не способна на это, поскольку есть определенные ограничения в ее любви. Браджаваси любят Кришну, а Кришна любит их. Кришна отвечает на любовь. Мама Ишода любит Кришну, а Кришна отвечает ей. Любовь к... Мамы Ишоды Кришне безгранична. Подобной любви... Нет ни в одной из брамант. Ее не с чем сравнить. Она несравненна. И Кришна отвечает на эту любовь. И любовь обоих доходит до пика. Нет границ. Нет препятствий. Хотя там могла бы появиться какая-нибудь айшвария, как это в случае, как это произошло с Деваке, но этого не происходит. Поскольку если бы Мама Ишода подумала о Кришна Бхагаван, подобной любви, не было бы. Арджуна, который описан в то есть, с кем произошел разговор в Багавад Гите? был лучшим другом Кришны. Тем не менее, любовь этого Арджуны не сравнится с Арджуной Сакхой, который во Врадже. Поскольку Арджуна с поля битвы Курукшетры порой думал «Это мой друг Кришна», но в то же время порой он вспоминал, что это Верховная Личность Бога, но и когда появляется Айшвария Гьяна, понимание, что это Верховная Личность Бога, Любовь не может достичь своего пика. Махапрабху не дает нам наставление вставать на путь Вайшвария. Если мы хотим, то есть что я пытаюсь сказать, если Пуджари чист, у него нет материальных желаний. Но при этом он заходит в алтарную, максимум, как говорит Прабхупат, он может поклоняться Лакшмина Райне. Поскольку любить Кришну не так просто. Для того, чтобы обрести любовь к Кришне, необходимо принять прибежище Браджаваси. Другого пути нет. Какой um, бараси вы не стремились? Люди путают материальную любовь, мужчины и женщины. и любовь, трансцендентную, Радхи и Кришна. Они сравнивают их. Итак, для того, чтобы по-настоящему поклоняться Кришне, необходимо нанда, нанда на Кришне необходимо принять прибежище Бражаваси и получить мантру. Вы слышали о Пуруша-сутта-мантре? Именно, именно с помощью нее Брама удовлетворил Бхагавана. Брама и полубоги, когда демоны нападали, отправились на берег океана <сосесха> и стали возносить эти мантры. Но для того, чтобы поклоняться Нанда-Нанда на Кришне, необходимо повторять Камгайтри кам и Камабидж мантры. Необходимо понять их глубинное значение. Вам нужно получить знания о них от своего Гурудева. Это очень сокровенное знание, которое никто, кроме вашего духовного учителя, вам открыть не сможет. Почему Гопи испытывает такое колоссальное влечение Кришне, а Кришна к ним? Это не материальное влечение. Его даже нельзя сравнивать с ним. Это полностью трансцендентное влечение. В читании Чаритамте Кришна Дас говорит, что когда юноша смотрит, на, когда девушка смотрит на юношу, она испытывает влечение. Это материальная кама. Глазами они бросают стрелы любви друг в друга. Юноша, ст девушка, стреляет, выпускает стрелу любви и пронзает се сердце юноши. Это работа Камадева. Материальная so кама. Итак, девушка и юноша влюбляются друг в друга. Но то, что происходит в мире трансцендентном, совершенно отлично от этого. А нам кажется, что это то же самое. Но если бы это было так, почему бы Махапрабху так жестоко наказал что-то Харидаса? Хорошо, если он совершил какую-то ошибку, почему бы Махапрабху был его просто не простить? Ведь он так милостив. Но он не сделал этого, потому что тем самым он хотел преподнести большой урок всем нам. Если кто-то принял отречение, но при этом не избавился от материальных желаний, имеется в виду от матери... желаний к матери... материальным наслаждениям, Ему нет прощения. Уже впоследствии, когда Чота Харидас находился в теле Ганхарва, он получил прощение, Мах Махапрабху простил его. На самом деле он физически не совершил ничего запретного, лишь в уме промелькнула какая-то кама, какая-то вожделенная мысль. Это был только намек на нее. Но Махапрабху сразу же все понял и тут же отверг Чотахаридаса навсегда. Спустя один год, поняв, что Махапрабу не простит его, Чотахаридас отправился в Алахабад и бросился в слияние трех священных рек. Мы не можем назвать этот поступок самоубийством. Потому что он сделал это из-за глубочайшей разлуки. Он хотел обрести лотосные стопы Чайтани Махапрабху. И с желанием этого он бросился в воду. Поэтому это не самоубийство. Вспомните случай с Сати Деви. Когда она погрузилась в медитацию, ее тело загорелось, и так она оставила тело. Она, реш... она сделала это умышленно, потому что она услышала оскорбление в адрес Шанкар-бхагавана. Она услышала, как ее отец совершил ващнаву аппаратку, критикуя Шанкар-бхагавана. И поэтому ее поступок мы тоже не можем назвать суицидом. Она хотела служить лотосным стопам Шанкар-бхагавана, хотела очиститься от аппаратхи, которую услышала. Так вот, мой вопрос в следующем. Если с внешней точки зрения, в, в чем разница, Камы материальное и камы трансцендентной. Казалось бы, отношения между Гопи и Кришной полностью напоминают отношения между юношей и девушкой в материальном мире. Но если бы они были одними тем же, Махапрабху никогда бы не наказал что-то Харидаса. При всем этом, как мы знаем, он выражал огромное почтение Арай Рамананде. Пройдем на Замечательный преданный браман. Он очень любил Махапрабху. Однажды он обратился к Махапрабху: «Я хочу послушать, хочу слушать Харикатху от тебя». А Махапрабху, будучи Верховным Господом, сказал, «Я не знаю, что, что такое Харикатха. Прежде я слушал от раи Рамананде, но теперь он ушел, уехал в свою деревню. Если хочешь услышать Харикатху, отправляйся в его, к нему». И Прадимана Миша послушал его и поехал, пошел к раи Рамананде. Придя к нему, его слуга, Сказал, что сейчас Рай Рамананда занят. Занят очень сокровенным служением. И так он долгое время ждал. И в конце концов спросил слугу, о чем он занят. И когда он услышал, что делает Рай Рамананда, в этот момент он находится с юными девушками, которым, которых обучает Танцем. Услышав об этом, он был в шоке. Он вернулся назад к Махапрабху. Он проводит время наедине с юными девушками. Поскольку Махапрабху находится в сердце каждого, он знал о мыслях и чувствах пройдем на Мишре. Когда они встретились, он спросил, ты услышал харикатход Рай Хашая? На самом деле у меня не получилось. Он был занят. А Махапрабху сказал, иди прямо сейчас, иди и услышь харикатход от него. Не думай, что... Он себя ведет неподобающим образом. Он единственный, кто может совершать подобное служение. Единственный, кто может обучать юных девушек танцам. Я Саньяси, но когда я... я слышу имя женщины, я претерпеваю изменения в сердце, но лишь Рай Рамананда обладает таким могуществом, что не испытывает никакого влечения к девушкам, даже находясь с ними наедине». И этими словами Махапрабху преподносит нам урок, раскрывает нам очень сокровенный момент. Он громко провозгласил это. Только Рай Рамананда обладает такой квалификацией, таким адхикаром. И я могу заключить, говорит Махапрабху, его тело нематериально. Если кто-то испытывает влечение к материальному, испытывает влечение к противоположному полу, его тело не трансцендентно, потому что тело Тело трансцендентное не может испытывать влечение ни к противоположному полу, ни к деньгам, ни к славе. То есть это пример, то есть это признак, по которому можно определить, кто есть кто. Пока мы не поймем, какую милость принес Махапрабху, мы не сможем постичь абраквету татву. Райрамнада написал драму Джаганат Валабнатак на санскрите. А у меня есть эта книга. И в этой книге... Он описал Пхаву, которую испытывает Радхарани, Лалита и Вишакха, так замечательно, трансцендентное описание. И Рай Рамананда хотел разыграть эту дхаму, эту драму, простите, перед Джаганатхом. По сей день около 11 часов вечера перед Джаганатхом поют Гита Гавинду, Давидаси, которые посвятили свою жизнь Джаганатху. У них нет мужей перед тем, как Джаганатха отходит ко сну. Давидаси танцуют перед, перед Джаганатхом. И никто никто, никому не разрешается находиться при этом и видеть этот танец. И таким образом Рай Рамананда обучал вот этих девушек танцам, чтобы поставить эту пьесу, он обучал их а, движениям тела, движению глаз, расположению рук, пальцев. Это целая наука. Пение танцы. Есть и целая шастра, шастра, как петь. Song, morning, sing, in, in утром одна мелодия, затем и, она меняется, с, и, с, и, с, и, к обеду она другая. Итак, Рай Рамананда обучал и, юных и, девушек, но и, при этом не испытывал никакого влечения и, к ним. Помимо всего, он даже сам помогал омываться этим девушкам. Он одевал их. Поскольку его тело трансцендентно, а точно он совершал такое же служение, какое совершает Манджари. Радхаране. Да, с внешней той точки зрения он его он мужчина, тем не менее он Гопи. Он Вишакасаке, а Лалита саке, это Сварупгасай. А кто-то говорит наоборот. Итак, прежде всего Махапрабху хочет избавить нас от ложных концепций. Мы никогда не сможем начать Кришнабаджан, если не поймем этого, если мы не поймем, насколько милостив Махапрабху, что он дарует нам абсолютно все. В материальном мире, мире, как я уже говорил, даже самая сильная любовь. Истории, которые мы знаем, но и до и Дамаянти, Лайла и Маджно, они пожертвовали своими жизнями ради возлюбленного. Они были готовы умереть. Но даже о их любви мы не можем сказать, что она чиста. Несмотря на то, что девушка готова отдать жизнь за своего возлюбленного, а юноша за нее чистой, мы их любовь назвать не можем. Потому что какое-то осквернение там 100% присутствует. Ведь... В материальном мире невозможна чистая любовь. В Махабхарате описана история Ной и Дамаянте. Нола но и Дамаянте. Это действительно сильнейшая любовь, но трансцендентно мы ее назвать не можем. поскольку апракрита любовь полностью, полностью Бетиту, отлично. отлично. Прежде всего, необходимо выйти за пределы своего ума, своих умственных способностей. То есть имеется в виду, нужно выйти за пределы материального мира. Да, Брахма, можно дойти, но трансцендентного мира там не найти. То есть все это материально, все это Браманда, которая материальна. Но когда мы выйдем за границы материальных концепций, материального мира, мы обретем несравненную любовь, когда наше сердце полностью очистится, когда в нем будет лишь Шуда Сатва Бхава, когда она будет сиять в нашем сердце. Мы почувствуем расу, почувствуем расу в своем сердце. Но когда, ну, в отношениях между мужчиной и женщиной всегда есть какое-то какое стремление наслаждаться. И Рупага с вами подпишет, что мы отвергаем ее, как нечто грязное, поскольку мы поклоняемся опраклита расе, расе трансцендентной. А эта материальная любовь, может, из этой материальной любви мы можем отправиться в ад навечно, а трансцендентная любовь возвысит нас, и даруют величайшее счастье. Рупа Госвами Пад говорит, что мы плюем на эту материальную грязную любовь. Когда я почувствую превосходство Кришна расы, Если я буду, у меня перед глазами будут возникать какие-то объекты наслаждения, я буду просто плевать на них, буду отвергать их как нечто грязное. А глупцы сравнивают материальную любовь с отношениями Кришны и Гопи. Они заявляют, если Кришна совершал Танец Раса с тысячей Гопи, почему я не могу поразвлекаться с одной? Таких людей необходимо бить. Это негодяи, которые не понимают, Настроение Кришны. Они сравнивают себя с Апракрита Кришной, с трансцендентным Кришной, с Бхагаваном. Прабхупад говорит, Покажите мне, выйдите те, кто тот, кто хочет, кто выискивает недостатки в Кришне, кто, кто хочет сравниться с Кришной. Кришна, высший наслаждающийся, он может наслаждаться чем угодно, когда угодно, кем угодно, но мы обусловленные души. И даже намек на Каму может разрушить всю нашу жизнь. У нас нет права наслаждаться. У Кришна, Кришна обладает абсолютным отречением. Именно поэтому мы называем его верховным наслаждающимся. В Багаване присутствуют шесть совершенств, одна из них — Вайрагия, абсолютное отречение. Я уже объяснял, на протяжении целого месяца я говорил о таинстве раса Лилия, я объяснял, что она нематериальна. И тот же самый Кришна проявляет несравненное отречение, придя сюда как Господь читания Но тот же самый Кришна Читания, уже в форме Кришны танцует с бесчисленным количеством гопи. Прокупат говорит, что Кришна — Верховный наслажд... наслаждающийся. Он не такой, как мы с вами. Поэтому в последней шлоке Шикшаштака Махапрабху говорит, Махапрабху преподносит уроки нам. Ни Рамачандра, ни Кришна не делает этого. Кришна просто совершает лилу. Но кто же обучит нас? Кто даст нам знания? Это делает читание Махапрабху. Махапрабху говорит, Кришна может обнять меня, а может прогнать. Все равно, Он мо... — мое единственное прибежище. Как бы там ни было, Он — мое сердце. Что бы ни делал Кришна, мы не должны подвергать это критике или осуждению. Если вы делаете это, это доказывает, что вы не совершаете Кришнабаджан. Тот, кто совершает совершенный Кришнабаджан, не испытывает, ни... он никогда не жалуется. Как бы Кришна не относился ко мне, Он может прогнать меня, может бросить в океан страданий. Я никогда не отрекусь от Него. Он — мое сердце, мое единственное прибежище. Итак, обусловленная душа настолько высокомерна, что готова сравнивать себя, готова сравнивать свою грязную каму, свои свое вожделение с Кришной Кришна на одним своим мизинцаем может поднять и на протяжении семи дней держать Говардхан. если я вам дам 5 килограммовый камень сможете вы на мизинце удержать хоть какое-то время всего 5 килограмм не сможете Если кто-то будет имитировать Кришну, он умрет. Шанкар Бхагаван выпил самый страшный яд, который был произведен из пахтания океана. Если бы вы выпили хотя бы каплю, смогли бы вы выжить после этого? Нет. А мы сравниваем себя с Шанкар Бхагаваном. Итак, Кришна, Верховный, наслаждающийся, поскольку Он обладает абсолютным отречением. Ему присущи все шесть богатств. Он обладает в полной степени шестью богатствами Вайраги, Гианой и так далее. После того, как Читание Махапрабху принял саньяса, он проявлял такое отречение, что не найти подобного во всей Браманде. Кришна — единственный герой, единственный наслаждающийся. Для того, чтобы понять Махапрабху, необходимо понять его учение. Для того, чтобы понять милость, которую он принес, необходимо понять его учение. В материальном мире полно героев и героинь, но в мире трансцендентном Кришна единственный герой. Он абсолют. На героем не является. Вишну. Так же, как и Вишну. И второй снят на мире один герой и бесчисленное количество героинь. В материальном мире столько жалоб, когда герой, герой жалуется на героиню или героиня жалуется на героя, но в мире трансцендентном лишь один герой, соответственно, нет ничего подобного. Нет. Нет соперничества. Нет зависти. Кришна единственный наслаждающийся. Я могу привести еще один. Пример того, что Апракрита раса, Мадхура раса Нагалока Дхамия, самая высшая, но та же самая Мадхура раса, которая, которая проявляется в мире материальном, очень грязна. То есть Мадхура — это вершина. Но та же самая Мадхура раса которая здесь, в материальном мире, настолько грязна, что, как говорит Рупага с Госвами, мы на нее плюем с отвращением. Так происходит, потому что в материальном мире это, она является перевернутым отражением трансцендентной расы, той, которая проявлена в трансцендентном мире. Если мы устанем перед зеркалом, мы увидим свое отражение, и мы не сможем его притянуть к себе. Все то же самое. Это мы, мы двигаемся и видим свое движение, но обнять его, прикоснуться к нему мы не сможем. Потому что оно нереально. Это просто иллюзия, иллюзия, отражение. Таким образом, то же самое, то есть отражение. Полное, полное отражение того, что мы видим в материальном мире, точнее, в материальном мире полное отражение любви трансцендентной, но в перевернутой форме, в искаженной форме. И это не подлинная любовь, всего-навсего искажение. Следующий пример. На берегу озера может расти кокосовое дерево. Может расти пальма. И мы увидим отражение дерева в воде. То есть оно стоит на берегу водоема и отбрасывает отражение. Если мы посмотрим на него, то то, что в действительности находится у дерева внизу, корни у дерева будут вверху. А верхушка, вершина дерева будет внизу. Отражение. Так. То, что в трансцендентном мире является вершиной совершенства в материальном мире, становится грязным и порочным. Так же, как в трансцендентном мире апракрита раса, занимает высшее положение в мире материальном, она занимает положение низшее. Очень-очень грязная она становится в мире материальном. Итак, мы должны понять, то, чему хотел обучить нас, прежде всего, Махапрабху. Если мы будем стремиться к материальным наслаждениям, мы не сможем совершать ни Рупануга, ни Ругануга, а Махапрабху Первое, чему учил, — отказаться от материи, от наслаждения ей. Когда мы откажемся от материальных наслаждений, мы сможем развить самбанха -гьяну. Но прежде всего необходимо выйти из-под влияния майя. Прабхупад говорил, что если мы не осознаем свою изначальную сварупу, то все бессмысленно. Но речь идет не о каких-то измышлениях, когда мы начинаем вдруг думать, о, я гопи, и начинаем наряжаться как гопи. Речь не о том, что взять и стать гопи ни с того, ни с сего. Иначе почему бы Рупа и Санатна просили Анупаму начать поклоняться Кришне? Они объясняли ему, что поклонение Кришне более возвышено, выше, но он не смог, потому что он по своей сварупе был слугой Рамачандры. Махапрабху сам Кришна Советовал Мурали Гупте, Мурали, почему бы тебе не начать поклоняться Кришне? Кришна так милостив, полон расы. А тот отвечал, я постараюсь. Он старался, но ничего не вышло. И тогда он начал точить нож, чтобы покончить жизнь самоубийством. Махапрабху узнал об этом и пришел утром к нему. Отдай мне нож, Мурари. К какой нож? Ты что, думаешь, я не знаю? Думаешь, я глупец? Я знаю даже, куда ты положил его. Я знаю, откуда у тебя этот нож. Я знаю, кто сделал этот нож. Отдай мне его. И Мурари Гупта расплакался. Прабу, я изо всех сил старался. я пытался совершать Кришна Баджан, но каждый раз, когда я думал о том, что мне необходимо для этого оставить Рамачандру, я... мне было это невыносимо, я не могу этого, я отдал Ему себя. И... Тогда Махапрабху обнял Его и сказал, «Замечательно». Я хотел видеть твою ништху. Ты хануман, так зачем же тебе прекращать рамабаджан? Я просто хотел проверить тебя, хотел проверить твою веру. Конечно, совершай рамабаджан. Если вы будете повторять совершенный Харинам, чистое святое имя, вы осознаете свою сарупу. Бхахтиван говорит, что баджан это не то, чему можно обучить. Это он... Я сейчас слово-слово повторяю то, что написал Прабхупад. Он говорит, повторяя чистое святое имя, вы по милости гуру Вашнауфи Багавана осознаете свою сварупу. Все проявится в вашем сердце. В действительности это же писал народом Дастакор в своем киртане. Необходимо. Народ Тамдастакур не говорит о а каких-то измышлениях по поводу сварупы. Но по этому поводу есть много недопониманий. Точно так же ваша сварупа может проявиться в сердце вашего подлинного гуру. Сварупа не меняется. У кого-то изначально Дасия раса, у кого-то другая раса. Подумайте сами, если общение с ä, тем, кто обладает этой расой, меняет, меняет ä, Сварупу, то почему не изменился Мурали Гупта? Почему не изменился Анупам? И Рупа Госвами и Санатан Госвами являются Манжари, так почему же не изменился их младший брат Анупам? Именно общение с тем, кто обладает бхавой, расой, поможет нам осознать свою сварупу. Бхактинут такур, в Джайватхарми, Бхактинат Вани Вайпхав говорит об этом. Когда вы осознаете свою сварупу, вы будете обретете трансцендентное счастье, вы будете поражены. Сапала-жан-два-саман-ла-бан-э-чанд-ко-тилл, пас-тал-не-мат-ти-ко-тилл, тидас-пи-тв-и-на-м, ко-тилл, тилл одар ч ко тилл одар са если вы поймете, по постигнете Сварупу Гуранги Махапрабху, сейчас у вас какое-то небольшое представление. Его милость безгранична. Ни одна из аватар не давала столько милости. Ни одна из аватар не стремилась так помочь Дживам. Махапрабху говорил, вставайте, вставайте. Вас ждет такое сокровище. Зачем вы тратите свою жизнь впустую? Махапрабху не давал каких-то лекций. Он обучал нас своей лилой своим собственным поведением, С своим собственным примером. Иногда он проявлял Гопи-пхаву, иногда Радхарани-пхаву, иногда Манжари-пхаву. Сегодня адхивас ститхи Не тратьте впустую ни секунды вашего времени, иначе гауранга не проявится в вашем сердце. Вы должны задействовать в служении каждую секунду своего времени. Завтра мы продолжим по благословению Гуру Варги.